Здравствуйте, дорогие друзья. Каждый, кто записывает какой-либо звук, будь то голос или игра на инструменте, стрим или подкаст, хочет хорошего качества. Тут выбор встает перед студийным или USB микрофоном. Чем отличие? Для студийного микрофона необходимо дополнительное оборудование, а с USB все проще. Подключил и можешь записывать. Хочу сказать огромное спасибо Томасу за столь щедрый подарок. И магазину Хэйтек за оперативную доставку. Полное название данного микрофона Marshall Electronics MXL Tempo. MXL Microphones – это подразделение Marshall Electronics, выпускающее качественные профессиональные микрофоны. У меня микрофон черно-красные расцветки. До данного микрофона существует еще серебристо-черная и черно-белая расцветки. Алюминиевый корпус не собирает отпечатков пальцев. В комплект, помимо микрофона, входит тренога с прорезиненными ножками, крепление с регулировкой угла наклона и трехметровый USB кабель. Микрофон очень прост в использовании и почти не нуждается в дополнительной обработке. Я очень доволен и к слову уже успел использовать его на стриме.